Я очень многих шайтанов уничтожил, и тебя тоже уничтожил. Все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. И ючеломш, ей, не не ху, все должны оставаться в рамках закона. Все. Один возьмет на себя да, он этот груз, он ответственность, и понесет по закону наказание. Да. Действует исключительно в рамках закона. Я да, он. и тебя тоже уничтожил. Да. Я подозреваю, что э, Кадыров осознает, что без Путина ему выжить будет очень трудно. Практически неважно тем сотням тысяч российских граждан, которые там живут, ну уж совсем не нравится. А его гвардия, которая на самом деле составляет порядка 20 тысяч человек, ну 80 тысяч там всего силовиков, Порядка 20 тысяч ⁇ это его гвардия, порядка 5 тысяч тех, кто готов действительно драться, потому что они знают, что за те преступления, которые они совершили, деваться некуда. Да, ну вот я думаю, что эту гвардию разметают в одну секунду, если и когда Путин уйдет. Поэтому Кадырову надо отделиться до этого момента, ну, либо бежать. Клянусь с Всевышним Аллахом, да, мы не сможем продержаться три месяца, да, даже месяц не можем. Да.